Тиски станочные, тип 3420QH, предназначены для работы с фрезерными, сверлильными и прочими станками. Тиски имеют линейку по размерам шириной губок от 80 до 200 мм. Тиски изготовлены из высококачественного чугуна, что гарантирует их высокую точность и прочность при любых видах работы. Поворотное основание обеспечивает поворот тисков вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Для позиционирования на нем имеется паз и места для крепления установочных шпонок. Его можно снять и использовать тиски как неповоротные. В плоскости основания самих тисков также имеется паз для крепления установочных шпонок. Отклонение параллельности направляющей поверхности тисков к основанию не более тысячных на длине 100 мм. Отклонение перпендикулярности неподвижной и подвижной губок к корпусу тисков не более 0,05 на длине 100 мм. Закрытый винт обеспечивает необходимую надежность, жесткость при большом усилии зажима и высокую стабильность. Настройка скольжения подвижной губки производится регулировочными планками. Подвижная губка свободно движется от максимального раскрытия до полного смыкания. Тиски просты в обращении и позволяют быстро производить смену заготовок.